За что? Потому что, сука, тот факт, что ты сделал три видоса подряд, не простит твое месячное отсутствие после первого видоса по гайдам. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Драка это как наука, на нее можно взглянуть с любой стороны морального спектра. Она может быть использована для зла как убойный аргумент, удручающая досада или избиение задротов. Или для добра как самозащита, искусство самовыражения и избиения задротов. И все монахи забиты и обучены науке смешанной борьбы с задротами. Абсолютно все на традиционные виды вооружения, идя в бой только желая врезать, шлепнуть, вбить, оттолкнуть, пнуть, врезать что-нибудь. Начинаешь ты без брони. Как варвар, твои навыки позволяют оторжать и избегать атаки, щегаля исключительно в том, в чем мама родила. Но в отличие от варвара тебе не надо полагаться на жалкие... Материальный мир, чтобы угнетать гоблинов. У тебя есть костяшки. Навык знания боевых искусств означает, что твоим бонусным действием враги получат добавку тумаков. Поэтому, как бы вас мама не учила, ваш фистинг будет причинять больше телесного разрушения, чем две лесбиянки, что смотрят по ноху как полноценную замену секс -обру. Но есть не только пиздатое разрушение. Монах это скользкий тип, который очень хорошо ускользает от всех видов пизделей. Как миленило, что пытаются определиться в жизни, избегая ответственности, останавливая их, если это летящий удар, или уклоняясь, если это область ударов. Становясь сильнее, ты сможешь переводить удары. Они бьют на другом языке. И избежать заражений, если мистер Фистер не принял душ тем вечером. Как монах, твоей особенностью является Чи. Но так как я не могу нормально пошутить про это, и Чи переводится с тайского как какаха. С этого момента я вытрясу все дерьмо из этой шутки. Ты получишь больше каках с прокачкой по леву и сможешь тратить какахи на всякие фокусы, оглушать людей перебрасывать проверки, маскироваться и становиться невидимым. И еще куча разных навыков, которые зависят от того, какой аниме тебе нравится больше. Я бы рекомендовал кинцей, чтобы ты смог использовать двойные дробовики с подствольными пилами и лазерами на сережках. Если не тот факт, что каждый другой архетип лучше в любом отношении, одевает крутой шмот и реально знают, как фестовать правильно. лин слишком сложно. Хочу ли я использовать палку или метать Хадукин и Камихамида? Что за незадача? Мне придется подумать. всегда готов! Без лишних слов сломаю эту стену вновь. Теперь ты знаешь, как играть монахом. Большое пожалуйста.